Всем приветик-совет от вашей судьбы. Расклад плюс игральные карты. Я бы даже назвала бы эти карты винтажными. Вот такие рамочки старинные, красивые. Вот разных формы. Кстати, подождите, а как они? Не... Просто игральные карты, да? Да, просто игральные карты. Я решила их называть винтажными картами. Так, Совет от судьбы. Расклад. Плюс винтажные игральные карты. Так, подождите, -ка, что тут у нас перевернулась? Подсказка. Деньги. А, да, я же хотела их разложить. Сейчас отношу. Деньги, отношения, деньги. Любовь, отношения. Любовь, деньги, деньги, деньги, деньги. Здоровье, здоровье, отношения, здоровье. Отношение, здоровье. отношение, здоровье, здоровье, здоровье любовь, отношения, отношения, деньги, деньги, здоровье, любовь, здоровье, здоровье, любовь, любовь, любовь, здоровье, отношение, здоровье. Так, начнем мы. А, вот, с денег начнем, вот он. Так. По поводу денег. Так, совет от судьбы. Так, совет от судьбы. По поводу денег. Сейчас в финансовом плане вы рассчитываете, что сможете накопить, и у вас в какой-то степени это получится, но также надо будет учитывать, что, возможно, вам нужно подумать о том, чтобы еще чем-нибудь заняться, подработкой, чтобы еще был другой доход который мог бы именно тратиться на то, то, что необходимо, важно и нужно, а другой доход могли бы уже копить. Тогда вы будете в финансовом плане обеспечены. И вы сможете уже накопить на ту сумму, на которую вы хотели бы в дальнейшем приобрести или исполнить свою мечту. Также по поводу финансов. Надо всегда рассчитывать в первую очередь на себя, на свои силы. Верить в себя, что вы все можете и все преодолеете. Но если вдруг у вас будут препятствия, то вы также можете обратиться обязательно именно к тем сферам работам, которые вы можете выполнять, вы можете их не то, что там преодолеть, а именно их выполнить. И за это вам будет награда. Даже если элементарно вот, вас о чем-либо попросили, вы также можете, если оказываете услугу и вы нуждаетесь в деньгах, вам необходима какая-либо сумма, вы можете сказать заранее. И если человек согласен, чтобы вы ей помогли, и также чтобы вам человек помог в ответ именно финансовом плане, то вы можете уже выполнять просьбу, поручение или же именно помощь. Можно сказать, платную, да. А вообще это будет помощь взаимная. Вы помогаете и вам помогают. Так, что тут у нас Отношения отношении будет? Да, отношения. Так, совет от судьбы. В плане отношений. Отношения могут быть рабочие. Давайте вот рабочие отношения обсудим, как раз. По поводу работы. Возможно на работе у вас могут взаимоотношения с коллегами не складываться. На это не стоит обращать внимание. Бывает на себя с улыбкой разговаривать, отвечать на вопросы, которые вам задают. И также вы сами это оставите просто себя с улыбкой. Правда под маской сейчас наверное не видно эту улыбку, потому что можно добую рожь Так. Итак, совет от судьбы в плане отношений, отношения могут быть в финансовом плане именно рабочие отношения с коллегами, отношения, отношения с финансами, если отношения брать по поводу здоровья, также отношения к природе, отношения к животным, отношения к всему живому миру, отношения к творчеству, к наукам, к каким-либо интересам, если у вас имеется интерес, также отношения к своему таланту, отношения к своему внутреннему я, к своей душе, к своей энергетике, к своей энергетике, к своему духу, силы воли, также если брать отношения по поводу личных Любовных, да? то, как парень, девушка, как жена, также могут быть отношения, проявления любви к детям, к родителям, между сестрами, братьями, тетями, дядями. Любовь родственная. То есть все родственники они друг друга любят, уважают. Нету такого, чтобы там именно было вот как. Если между друзьями даже могут быть, что за вами кто-то может там что-то говорить за спиной, а вот именно у родственников такого нет. Вам родственники прямо скажут, что, что так. Не... Ну, так было неправильно. Можно было по-другому, так и так. Сделать, решить, поступить, то есть любовь и вся забота именно в вашей семье, с вашими родственниками. Так, еще любовь бывает. По идее, настоящая любовь, я считаю, что именно та любовь, которая самая влиятельная, это любовь материнская. Вот когда женщина, она дает всю себя, 9 месяцев ходит, отдает полностью всю себя, свой, свой организм, свою кожу, вот полностью, все клетки практически вот отдает всю себя. Рождает новую жизнь. Вот это называется настоящая материнская, ей заботится. Вот это материнская любовь. А какая еще может быть самая лучшая любовь? Я вот по поводу отношений. Возможно, есть такая же Возможно, есть такая же любовь, похожая на материнскую, в плане личных отношений любовных. Именно как парень, девушка, может жена. Но я не могу в это как бы полностью поверить, что мужской пол будет уважать, ценить, защищать. Возможно, там на сколько-то лет или сколько-то месяцев. Но потом обязательно мужской пол начинает капризничать, вести себя как малые дети, даже хуже детей начинают себя вести. Начинают ультиматомы еще что-то придумывать, всякие игры вот эти вот, которые вот... Им вот настолько скучно, и вот, видимо, нечем заняться, что начинает придумывать ну, вот, абсолютно все. Лишь бы внимание к себе привлечь. И также могут любую причину найти, чтобы обидеть, довести до слезы, сделать больно, или же даже начинать уже с ревности ревновать ко всему абсолютно, а потом уже быть тиранами. Поэтому именно любовь мужчин к женскому полу я вот не встречала никакой. Никакой я любви такой не встречала и даже не читала нигде. И вот даже если пишется, что где-то есть такая любовь, даже Ромео, Ромео и Джульетта, они же так же могли э, не просто там сбежать, а вообще в другую страну, переплыть там моря, океаны и жить спокойно. А получается, что они друг друга просто вот, отрав... ну, вот эту траву выпили и все. Якобы они будут любить друг друга и будут жить вместе. Но где они будут жить вместе? На не писав где? Или каждый космический родитель заберет к себе, и они больше не увидятся. Да? Но вот самое интересное, почему же? Вот Ромео позволил Джульете выпить яд. Но это не любовь. Травить себя это не любовь. Он, по идее, должен был защищать и оберегать. Не только вот своих свои любимые себя тоже. Они могли спокойно в другие страны там, переплыть, там, я не знаю, дойти и добежать, куда угодно, чтобы их никто не трогал. И они спокойно бы жили. Или же могли также ультиматуми своим родителям. Хотя в то время были варвары, они не понимали. Но ну, люди были в, в агрессивном состоянии, в котором находились. Они плохо относились ко всем абсолютно, что их окружает даже к животным, к природе. Лучше был бы вариант, если Роман взял жилету за руку, и они бы в дальние-дальние страны ушли бы. На лошадях, на колеете, на чем угодно, хоть даже пешком. И спокойно бы жили в твоем. А вот женская любовь к мужскому поводу, она более приближена к материнской любви. Потому что женщина, она заботится, пытается оберегать, и, кстати, также дарит нежность. Да, там похоже и на материнские черты вот этого вот забота. Но возможно, может, в мире и существуют такие отношения, где любовь проявляет себя именно с мужской стороны к женскому полу, где защищает, оберегает, любит, ценит, уважают. Возможно, такое и есть. Ну, по крайней мере, я не видела, не читала, даже в фильмах не смотрела такое. Везде есть именно в любых отношениях везде есть, где счастье. Ну, я имею в виду мужского полужинского пол как парень, девушка или мужчина. Там обязательно будут моменты счастья и также моменты ревности, непонимания, недоверия. Это все обязательно будет. Думаете, что вот новый парень, да? Также будут отношения ревности. Замуж выйдете уже за другого. Также будут недоверие, ревность, непонимание, упрёки. Так, совет от судьбы. По поводу отношений. Самое главное отношение это к самим себе. Надо ценить себя, уважать себя и задаваться вопросом. Если даже в плане личных любовных отношений, прежде чем начинать любые отношения или же замуж вы хотите, вы задайте вопрос самим себе или с кем хотите вот провести всю оставшуюся свою жизнь. Задайте вопрос сначала. Могу ли я саму себя доверить этому человеку? свое здоровье, свою душу, свое сердце? Я знаю ли... Знаю, ли... <смех> Извините. знаю ли я этого человека настолько хорошо, что если вдруг будут какие-либо моменты, я буду точно уверена, что можно на этого человека положиться. Также задать вопрос, это человек для меня? Это точно мой человек? Не просто там судьба, не просто кармический партнер По поводу кармического это урок, который надо усвоить. Судьба это, которая дается для судьбы и для жизни, чтобы вместе жить. Но вы даже можете сказать: нет, если вас не устраивает такой партнер, например, мужчина, вот вас обидел. Вы можете сказать, нет, мне не такая судьба не нужна. Лучше уж быть одной, чем вот с таким непонятным человеком, который делает больно. Надо ценить в первую очередь себя. Можете защищать себя словами, поступками, действиями. Вы полностью имеете право не общаться даже с таким человеком, который делает вам больно. Душевная боль, или же физическая, хотя я. Полностью уверена в том, что ни один морской пол не имеет права поднимать руку. Да и вообще не важно. Что женский, что морской пол, Ни один человек не имеет права поднимать руку на другого человека. Также на животных, на природу. И в плане отношений. Сначала цените себя, уважайте себя. И если даже вы захотите отношения в плане вот парень, девушка, муж, жена, создайте, я не знаю, вот график или договор именно в том плане, как вы будете друг к друг другу относиться. Также, как вы будете понимать друг друга, какие именно слова общие вы будете. Или вот есть... Такой еще психологический тест, когда вот человек говорит и его не слышит. И человек говорит, говорит, говорит. И тот человек, который не слышит не может понять, карточку, вот у них две карточки, например, красная и зеленая. Вот вам человек говорит, говорит, вы не понимаете, о чем говорит. Ну вот, ну никак не можете понять. Так, красный же, да? Вот красный, Вот красную карточку. Берет красную карточку и показывают. Все, человек перестает что-либо объяснять. Потом вы берете листочка и пишете. Что? Ну, несколько вопросов, или один можно просто написать, пишете. Что именно? Ну, вот если вот женский пол начинает вот. Ну, вести именно вот беседу и же, именно женщина не понимает женщина пишет что именно ты хотела мне донести или сообщить о чем-то важно или чтобы я поняла и вообще в чем смысл твоих слов также отдаете эту бумажку человек молча дополняет или вы берете читаете угу. почитали если есть вопрос какие либо да вы уже задаете например я вот не поняла там смысл да ну все остальное поняла а вот смысл Тут, например, про одного человек написал мужчина, тут про другое, а вот смысл, как это все воедино собрать, собрать? Для чего вот мне это вот надо понять? Берем зеленую карточку показываю. Человек вам говорит уже именно на ваш вопрос, который вы задали. Если так же, вы не понимаете. Опять красная карточка, уже другие вопросы задавайте. Именно более точные. Например, какое-то слово вам непонятно. Либо же вы вот с одного слова или с одного предложения можете думать, что тут два смысла: либо так, либо так. И вы именно конкретно пишете, вот и ну, пишете прям поставить галочку либо это вот это, то что первое, я там подумала, либо второе, либо вот этот смысл. То есть тут два смысла, либо первый, либо второе. Также человек человеку даете, человек отмечает, вы читаете, и вот так вот можно общаться. Так. По поводу отношений. Отношения с природой, с гармонией с самим собой у вас хорошие. Также отношения с окружающими людьми. Отношения с друзьями тоже хорошие. Вы понимаете не только себя, но и других людей. Также есть и люди, которые вас понимают. И по поводу отношений. Некоторые слова могут вам быть непонятными, когда вам говорит, ну вот я вот как раз говорила, пример, по поводу отношений, если человек вам что-либо говорит, а вы не понимаете, то вы также можете, э, ну не только вот именно этот метод применять и вот так стараться общаться, но также вы можете обратиться не только в интернет, но и к своим друзьям. Либо попытаться этот разговор, эту тему принести на следующий день, чтобы понять, подумать. Либо же человек вам все пишет, но ну, не говорит, просто все пишет. Вы потом берете и спокойно читаете читаете, и уже можете понимать. Кто-то, возможно, и не поймет, что тут будет написано. Можете перенести на другой день. И также уже начать слушать и, если что-либо вам непонятно, задавать вопросы. Ну, человек может вам говорить что угодно, вы можете это записать на аудио и переслушать. Возможно, вы поймете, в чем смысл сказанных слов. Так, любовь. Также по поводу отношений. Психологи семейные и вообще любые психологи, они помогут вам составить ваш психологический тест, вашего любимого человека, партнера или партнерша, и посмотреть, у вас есть а, не совпадение, а совмещение именно ваших интересов, и сможете ли вы понимать друг друга. Если же у вас разные... Мышления, раз, разное понимание слов, или вообще разные, разные миры в видении этого мира. Ну, то есть вы в одном мире, человек в другом мире. То есть здесь человек, например, мечтает о чем-либо, а тут человек по факту живет, то, что сейчас есть, то есть именно сейчас. То есть нет таких м, иллюзий по поводу, вот там мечтаю, мечтаю, а то есть действует. Тут человек действует более приземленный, а тут, например, человек мечтает и надеется, что эта мечта исполнится. Надо все это обязательно. Смотреть, совпадают ли ваши все интересы. Также смотреть хобби, увлечения. Или же найти новый интерес, именно общий, чтобы, чтобы вы могли взаимодействовать вместе, чтобы вы больше могли понимать, создать свой язык. Можно жестов, язык слов. Именно те слова, которые вы будете понимать вдвоем. Либо же создать, не то что создать, а вот использовать вот, письмо в плане вот, в письменном виде. Также можно аудиозаписи использовать, то есть записывать и потом переслушивать. И, возможно, уже тогда вам будет более яснее, что вам говорят. Или же понять смысл сказанных слов. Так, любой плане любви все от отсутствует плане любви вы любите себя любите что вокруг вас происходит что вас окружает также вы с любовью относитесь к природе к животным к своим мыслям к своим мечтам о чем вы мечтаете также вы надеетесь что любовь у вас обязательно будет и это так и будет судьба вас наградит за ваше терпение за ваш труд за ваши все преодоление всех тех именно невзгод плохих настроений именно того опыта который вы Понимаете, что опыт нужен был, чтобы пережить именно это, почувствовать, понять и знать, что вот такое тоже в жизни бывает. Ваш любимый человек обязательно будет. По поводу любви. В жизни у вас будет любовь, именно первое, это вы сами у себя, вы являетесь сами любовью. Также любовь близких к вам, людей, семьи, родных, родственников, окружающего мира к вам. Также любовь к своим интересам. И сам интерес он будет вас обязательно. Не то, что достигать, а рядом с вами вот так вот вокруг ходить, говорить, ну давай вот, проявляй свой талант, учись. Тебе же интересно, я знаю. То есть именно вот та любовь, в которой вы стремитесь чему-то научиться, быть мастерами, либо же открыть свой талант в плане о чем вы там мечтали, неважно в каком, там, в плане науки, творчества, либо же в спорте, неважно. Главное, что у вас есть это стремление, есть любовь именно к тому, чтобы вот научиться и все вот преодолеть, если вдруг при обучении вы будете даже не понимать, вы это все сможете понять. Это лишь и так. Именно того, что вот нужно пережить, и обязательно будет достигнута ваша цель. Вы и есть любовь. Можно даже в зеркало смотреть. И говорить, насколько вы красивы или красивы, насколько вы цените себя. И понимать, что вот нужно себя берегать защищать, отстаивать свою точку зрения. Если вдруг кто-то вот будет говорить, что вот, возможно, надо так поступить, вы также можете говорить, что нет, вот я думаю, что надо так поступать. По каким-то причинам. В таком-то смысле. Правда может быть не только одна, а еще их несколько. Так, здесь у нас второе. Совет от судьбы здоровьем смотрим. Ваше здоровье хорошее. Ваша молодость рядом с вами. Вы молоды, и душой, и телом. Также здоровье и энергия у вас есть, чтобы действовать. Именно выполнять свои мечты, о чем мечтаете, что хотите. Также здоровье возможно будет и не совсем хорошее, но если вы будете больше уделять внимание своему здоровью, своему самочувствию, вы будете чувствовать себя намного лучше. В плане здоровья, здоровый дух... А, вспомним, в здоровом теле здоровый дух. Профилактика. Профилактика своего здоровья. Обязательно смотрите, в каком состоянии находится ваш организм, чтобы знать, что происходит внутри вас. Каков По до души, чувствую, состояние именно душевные сразу ощущаются, а вот в плане здоровья не всегда можно сразу понять все ли хорошо, все ли в порядке. Так, подсказки у нас финансовые. Так, возможно у вас сейчас есть деньги, вы думаете, куда вот именно надо правильно их использовать? Есть травы которые ну, нужны и необходимо, но благодаря тому, что если вы правильно распорядитесь деньгами своими и не потратите все деньги на то, что вам необходимо или что-то вам нужно оплатить, вы оплачиваете какую-то сумму, вы все равно оставляете. И в дальнейшем вы даже сможете накопить именно ту сумму, которую вам нужна. Деньги поступят и будут у вас. Так. Совет от вашей судьбы. Обязательно обращайте внимание на то, что вокруг вас происходит. Судьба может давать вам подсказки. Обращайте внимание не, не только на то, что вы видите, а еще на то, что вы слышите. И как вы понимаете. И также вы сами решаете, какой будет ваша судьба. Всем пока.